Творческое объединение Александра Невзорова представляет репортаж. Ад. ты так это вот этот белый домик зацапали? Ну, брал, брали, значит, нашу ну, часть брала, а мы поддерживали снайперами огнем. огнем поддерживали ты, говорят, большой специалист по снайперам? Ну, не очень большой, но по мере своих сил. Ну, за вчерашний день, к примеру, чтобы не, не выдавать военную тайну, сколько? За ночь, значит, пулеметчик, два снайпера. А вы что за честь такая? Какая-то грозная. Грозная. Что, за честь-то? ДШБ что ли какой-нибудь? А? Ну а кто, кто? 15. С нашей точки зрения, с нашей точки зрения, она справедливая и правильная. Война? Иначе, да. Иначе, если сейчас отдадим Чечню, потом. Будем колоть А что дети солдат? У меня снайпер, у которого пять с половиной зрения. И глухой, блядь. Мина 3 метра рвется, он не слышит. Его снайпером в штатную должность записали. Три дня назад подразделения скомплектовали. Сюда отправили. С кем воевать? Как в бой в городе не знают. БМП-3 идет, горит, блядь, экипаж не выходит. Танкист подъезжает, закрывает своей броней. Где-то мужики, сука, вы ж подбиты. Еще не горите. Они не вылезли, вы. Танку, блядь, снаряд залетел под погон. Ушел. БМП сгорело вместе с экипажем. Что? Кто обучал? Зачем это все надо, блядь? Сука, давить надо, блядь. Ну, давить, ну, месяц подготовки. Но вообще, мы это правильно Мы правильно делаем, что мы здесь находимся. То, что их давить гадов надо, это правильно давить-то по уму, бля. обученным войскам. Не надо столько. Есть же у нас люди, есть кому может. Ну, дивизию, две, три, сколько надо? Собрал, блокировал, все средства в то вложили. колючий проволоки, эту можно четыре раза обмотать. Никто не вылезет, воздух прикрыл. Куда он денется, этот Дудаев? Здесь, на госпитальной улице, в центре города Грозного, где ведет бой на подступах к Дворцу Дудаева армейская группировка «Север» генерал Рохмана. Слава Богу, никто не болтается под ногами. Здесь нет болтунов депутатов, корреспондентов и других проходимцев, в глаза не видевших передовой, но трещащих о чеченской войне безумолко. Здесь не увидишь блажного старичка, вдохновляющего бандитов убивать русских солдат и жечь наши танки. Не увидишь других миротворцев здесь, на передовой, Рот такого рода публики затыкают прикладом. И что смешно и поразительно, здесь каждый солдат и каждый комбат умнее всей Государственной Думы. Передавая фронт. А. Слушайте, а правда, что среди солдатиков отказов в бою идти не было еще ни не одного? Было. Не было. А? Рвутся не наоборот. Рвутся? Конечно. Сам что ли попросился? Да, я два раза подходил к команде полка. Сам просился? Да. Много у вас таких, которые сами просились? Да там весь полк. Здание больницы обстреливается непрерывно крупнокалиберными снарядами от дудаевской техники, собранной за дворцом. Здесь, семью ступеньками ниже, в полуподвале, штаб Рохлинской группы «Север». Это мы или по нам? Это по нам, да? Это миночка или что? Скорее всего, это снаряд. снаряд. Снарядик? Да, там, снаряд. А у меня как-то создалось впечатление, что помещение, в котором мы находимся, несколько, я бы сказал, горит. Это справедливое впечатление? Горит, да, дом? Я смотрю, тут у меня объектив запотевает. Ну, то есть сопротивляются отчаянно они, да? Отчаянно сопротивляются. Сопротивляются, Это понятно. Много у них там во дворце народу? Народу? Так, у меня записка 4 тысячи. Перепереб... Тяжелая техника. Перепереб... Перепереб... Очень за дворцом. За За дворцом. Странный генерал. В своих треснутых очечках, камуфляже, на передовой, в рассыпающемся и горящем доме, ласковые и невозмутимые, даже не вздрагивающие, когда в его раскаленный по-банному от пожара полуподвал рявкает очередной снаряд, так не похожи на генерала. И так беззаветный, любимый, даже самыми злыми языкастыми, кроющими всех и вся солдатами. Погами кормчем! Генерал-лейтенант! Да я ему, блядь, сапоги буду целовать. Он впереди солдаты идет, блядь. Разве можно? Генерал-лейтенант, блядь, генерал-лейтенант. На батареях впереди, блядь, всех идти. И не остановишь его ничем. Он здесь свидетель. Ты видит... про льва? А что ему? Да. Что ему остается делать? Он сам в прорыве, блядь, весь этот корпус в прорыве. Все, кто он держит, вот, вот, Такие офицеры вот, идут за ним. Еще вечером казалось, что удалось подавить большую часть вражеской техники и выбить из высотки напротив позиции снайперов и гранатометчиков. В действительности удалось разнести переднюю линию, где на их огневых точках положили массу дудаевских наемников. Это четверка, судя по документам из Афганистана но с утра с утра все началось еще жесточе и еще кровавее Никол, блядь, какая это самая... Ну, блядь, не уделяйся! А ты, Слушайте, ну это ведь одной мой генерал, это же явно уже нельзя назвать слово бандформирование, это же армия у них. То есть это армия, которая могла бы воевать по моим подсчетам спокойно и победоносно с государствами типа Австрии. Я уж не говорю про какую-нибудь Швейцарию и про какие-нибудь подобные кукольные государства. То есть у них армия. Бандформирования с тяжелым артиллерийским вооружением и танками не бывает. Это одна сторона. Вторая сторона. То, что у них. А да, да. И действительно, у бандитов армия. Обученная, вооруженная, тренированная, готовившаяся к войне с Россией три года. А у великой России мальчишки, срочники. Правда, мальчишки великолепные. Че читаем? Сказки. Какие? Африканские. Африканские? Конечно. В Великой России их безумно мало. Истинных псов войны, которых так внезапно востребовало время. Псов войны, умеющих убивать и умирать. Здесь на фронте их меньше сотни. По пальцам можно пересчитать. Когда нужен был бы сорокатысячный корпус таких, как вот этот Костя. Или, или таких, как эти ребятки что по грозному, по диким, насквозь пробитым горящим улицам, где пал, пальба несмолкаемая и бьют из всех окон, где великие специалисты из подвалов жгут наши бетеры и танки, как спички, они разъезжают на броне, а не под броней. В знак презрения к смерти, к врагу. И к той чуши, что творится. Но чего мы хотим, когда у нас неприлично маленькая армия, скукожившаяся, обглоданная, нищая и бесправная, Неприлично маленькая для такой колоссальной страны, как Россия. У этой армии едва хватает сил охранять свои объекты, свои ракеты, свои заборы, свои городки. Я хоть и депутат Госдумы, но не торгую тайной. Особенно государственной. Позже, вероятно, станет известно, сколь фантастически малыми силами освобождался от бандитов и их армии город Грозный. Позже это будет известно. Выехал, снимался снайперов, зажгли, экипаж целый остался. Сутки отлежался в лазарете, хотели увезти с контузией. Но он сказал, говорит, пока я не отомщу за своих, отсюда, говорит, не уйду. Так, позавчера, вот когда брали штурмом несколько домов, опять его подбили на новом танке. Каким-то образом получилось им затушить его, приехали, поменяли танк, опять выехали. И вот сейчас до сих пор в паре работают с первым батальона и бьют их. Дом за домом. За ребят, за Серегу меня. На выпуске рядом стояли. За Россию, то, что мы здесь. Это наша земля, я потомственный казак, наша земля. Этот город основали мы. казаки, мои предки. Мы. И я здесь, если надо, положу свою голову. Это наша земля, Россия. Отдадим Чечню, распадется Россия. Да, если по телевизору показывать будете там троим, детям, жене. мамке с бабкой. Привет, большой поблюдатель. Живой, здоровый. Гру. Радиоперехват сетей боевого управления чеченских вооруженных формирований. Беслан, Беслан, тащи сюда из дворца русских депутатов. Здесь солдаты. Пусть эти козлы заставят своих сдаваться. У них это хорошо получается. Часть слов здесь неразборчива. Так вот, надо отдать себе отчет и отдавать хорошенько. Никто и ничто, ни Господь Бог, ни все силы ада, даже ада вот этого, этих людей сдаться не заставят. И псы войны, немногие на этом фронте, и мальчишки здесь не сдаются, ибо лучше миллионов орущих, пишущих, воющих, читающих, болтающих с трибун, понимают, что на самом деле здесь происходит. И в этом аду, в этой огне и крови рождают Сызнова то, что на весь мир во все века гремело громом по миру и в преисподней, и среди ангелов небесных. Сызнова рождают характер России и ее величие. Грозный, передовая группа «Север», улица Госпитальная, «Январь», «Ад».